Угу. Меня зовут Стас, мне 8. Угу. Что нового, полезного для тебя было на курсах? Мне понравилось то, что здесь нас научили рисовать мультики. Угу. Запоминать цифры, да, таким да. образом? Угу. Я еще? бы посоветовал сюда ходить, потому что здесь и тренер хороший. Угу. В общем. Здесь все хорошее, и вы научитесь угу. всему.